Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий: Моя работа, моя жизнь связана с вахтами, с постоянными разъездами. Как мне тогда заниматься торгами? Действительно, вопрос очень интересный и здесь самое главное – это то, что вы можете работать удаленно из любой точки мира. Вам не обязательно находиться дома, у компьютера, вы можете взять с собой ноутбук, интернет и этого вам будет достаточно для того, чтобы принять участие в торгах. Кроме того, работа на торгах подразумевает, что вы занимаетесь ею в свободное время. Я бы сказала, что это чем-то больше похоже на хобби, который приносит деньги. Потому что на торгах часто работают люди, которые имеют работу, а бывает даже несколько работ, у которых есть семья, есть какие-то обязанности, свои задачи, и поэтому мы не всегда можем посвящать торгам все свое свободное время. Но Здесь самое важное, что когда у вас появилась минута, когда вы приехали с вашей вахты, вы садитесь за компьютер и начинаете работать, вы ищете те объекты, которые будут продаваться в самое ближайшее время, которые подходят по вашему графику, по вашему временному периоду и участвуйте в них в торгах. И еще один лайфхак. Найдите себе в команду человека, который будет вам помогать. Вы сможете вместе работать, да, вы можете разделить обязанности. Кто-то ищет объекты, да, например, вы пока вы здесь, а ваш коллега затем занимается покупкой данных этих объектов, работой с клиентами и так далее. Если вам нужна какая-то помощь, вы можете написать ваш вопрос под этим видео, мы разберем его более подробно. А так, пожалуйста, не теряйтесь, участвуйте в торгах даже тогда, когда когда вы или на вакции, или когда вы с нее возвращаетесь. то и прелесть торгов, чтобы вы можете распределять свое свободное время по вашему усмотрению и по вашим возможностям. Я желаю вам успехов на торгах, желаю вам, чтобы вы зарабатывали в этой сфере. Всем отличного настроения, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!